Итак, всем привет, с вами Ханади. Я наконец-то начал записывать Лафадет, да, прохождение, там, что такое. Или просто играю, когда пистолет. Так, ладно, погнали. Куда нам надо-то? Так у меня такая сковородка, блин. Эм, куда идти-то, -мо? Эм. Так, а, все, понял, все, вспомнил. Просто давно не играл я в эту карту на этой карте так так наверное вот здесь надо идти так как понимаю я или нет отсюда на враг пришли блин только что зашел на сервак ну или в лобби сковородка так оглушил ой-ой-ой так. капец посреди стоял так. Не или послышалось там ведьма где-то рядом. Ну ладно, он погнал дальше так. Так, что делать он делает? Так. В принципе нормально оружку возьмем. Что зашел говно, как это было? Так. Поднимаемся так все. Давай сюда, давай. Так, кто там был? Прямо. А, Фигайся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Помогите, пацаны, блядь. Ч ⁇ тут ведьма и все, блядь. Сука, что за... Блядь. Еще его охотник, блядь. Сука дерево тут еще. Блять, я спас его. Но я не убил его. Так, надо добить его. Кобецу посреди, видимо, блядь, стоит насрать им. им главное насрать Ну и это на него побежало. Ладно, давайте поможем вздыхаем раз так все давайте поможем okay? кавица такой эпик блин так, что по-английски опять они начали говорить достали блин с этими обновлениями всякой хрею поймешь как не разговаривать блин меня полечи козел меня лучше меня полечи блять послушался все погнали так блин. как сковородка я тебя дам козел эм, на ты чё за сковородку ты ч ⁇ имеешь что-то против а, блин, за калиткой так кто это what the fuck так, все, мы наконец-то дошли. Блин, закрывай дверь. Так, сейчас надо полечиться. Так, посреди встал, лечусь. И меня хоть зомбак пидр бьет. Пошла отсюда. Так, все, можно брать. Э, А, нет, я забрал. Блять, бил какой-то долбойёк. Смотрите, что творит бил. Своих стреляет. Пошел в жопу. Идиот, блять. На тебе, козёл тупо. раньше кто дал Бля, мне бы пистолетики бы найти. Двойюще да заходи. с <плёк> да, сковородка поебала. Ладно, так Ну как всегда, я последний, что я только что зашел. Так, дальше давай. О, охотник на видим. Наконец-то я первый. Так, ПИКА! Ещё... Да, вот вот. Вот тупое ему а них капец они даже меня не видят а нет вы видели а бля меня сейчас два гопника опрессует ты чё ты чё бля покидает игру уже все так, давайте его сковородкой и дыщи. Там кто-то, блин, пошел отсюда. Он, кстати, промазал. Вот так тебя. Вс, я его офигачил. Неужели вы пошли? Стояли там полчаса. Грузились. Так, как бы прострелить бы его. Ну, О, а куда ты побежал? Да. Дебилка-то все. Ой, слышит. Да, Стреляем, конечно, тут так. наверх я думаю смысла нету о, -о, -о пестики Блин тупо пестик конечно Вот эту винтовку одену Ой, одену, говорю Возьму Что у меня патрон там уже не осталось С кем они там перестреливаются Блять депил где-то тут охотник что ли Эм, Нет его или куда-то он бежал может. А, какая разница погнали. Хотя бы теперь есть пистолет у меня. Ты только это... ходить хреново. Так. О, наконец-то Калаш. Вот там fuck Бегал там прыгать. Так, где он там где он я услышу но а, пофиг. погнали отсюда. где охотник а вот он блин <соц> такое главное лезет <соц> блин жокей помогите ⁇ -мо ⁇ ну ч ⁇ ты не стреляешь как это дал посмотрите на него сейчас даже скрин себе сделаю а тут скрин я не помню как делать, Ладно, погнали. Бог бог. фига у него там пол спины оторвало, фига себе. а, блин, пошла. Отсюда. Ну, так и куда мы прибежали? Вот так. так угла на него смотрела и не убивал его. Какие-то да, играет. Так. Ой, ой, ой, ой, ой, блин, прям на меня. Я такой бесстрашный хожу, только все так просто Вот Бедный зомбак. Так, о, есть наконец-то пошел. Такой из угла в угол, на, на, на. Бля, бежим, блядь! Ну ч ты там встала, дура? Маэстро, блядь, дебил или да он, не знаю, блин, встал, а я из-за него не убежал. Тут, сука. Он хотя помог мне встать. Он как раз таблеточки сейчас возьмем. О, шприц, дай, сука! Ты ч? Охуел, блядь! Да, переборщил я с ним. Ладно, погнали дальше да даже этот фрэнсис говорит щит блять это дал на играет так. Эм, ну, я что-то быть в это Ну нафиг вот так сделано и все what the fuck Давай, поближе ближе ближе ты о, бля, чё за, Ч за, бля, фига себе такое, капец, б... маэстро мне спас, неужели, так, это кто-то, визит, как, не знаю, кто, эм, это откуда, вы, наверное, слышали, да? толстяк, где-то тут, Охрен зайдем где он, Бля, это не толстяк. Help me, бля. 5 хп. Щет! вот это fuck мадафака. Бич бил билч бич бил. Так. Пиздец, блин. Дайте что-нибудь мне. Да, все. Хотя по нормальному. Так, погнали дальше. Вот, да, главное там аптечка была бы. А, погоди, у меня аптечка же есть. Эм, это кто там? Вот, Какие-то обычные зомбаки Вот то. Та... Фак! бежим, блин! Так тебе. А, чуть не попал. За че тут не баскетбол играешь? А, помогите! Да, убили так быстро. Но это благодаря мне, конечно. Эти нубики, как они выиграют? -то? И такие кишки разлетается меня стошнило пошел сюда. Блин, ребят вы тоже ничего не видите капец кто ничего не видит отвалите вот меня вот так что они все на меня так а ну конечно меня ж ну блюну... блюванули цена наверно сейчас сдох и приказ сейчас убью Блин, прикалывается меня эта пушка. Так, ходишь, зомбаги на тебя бегут, так, бах. И... Дыдыщи. -ды Все. Так. Мне кажется, мне тут надо подлечиться, нафиг. Да я сейчас сдохну тут еще с этими дебилами. Все, наконец нормально. Так. Погнали. Опять. Тупая миссия. Ну как, тупая? Здесь прикольно, можно вот так пострелять сейчас. Так. Вот так надо. Да, да. И фиг вам. Ах, все. все в дом лучше, блин, и а, вот вход. О. Капец, не убил. О, дверь лучше закрыть, наверное. Или открыть и вот так сделать. О, упал. Блин, патроны мода вата вата вата вата вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, или что-нибудь типа того вот, вот, охотника? вот, вот, вот, мне skype будет в описании. То мне даже вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, сколько там вот так вот все убили. О, охотник только без Ну, я тоже не буду помогать. Похе помогу. Так, бля. Ну, не знаю, даже куда спрятаться. О, да, я спас. Спас его. Есть, как рэмбо тут бегают. Бля, не убил. упала еще строго капец ну, давай открывай опа я убил так и знал он все тут возрождается не знаю почему you так нам надо наверх так тут аптечки сейчас так чтобы взять а вот все так о, я первый как раз как раз я первый Ого, 2000, офигеть, первый раз у меня такое Убийца танков, я просто Ладно, на этом, наверное, будем заканчивать мы Так, о, я второй, ну, хотя бы что-то Напоминаю, у меня скайп в описании будет Кто хочет со мной поиграть или поснимать, все такое Может, у меня будут выходить уже голодные игры Но это уже я не знаю Когда как, времени мало просто еще. Так, ну ладно, всем пока. Кто -то тут первый раз, подписывайтесь на мой канал, все такое, ставьте лайки, ждите новых серий, ну, до встречи.